привет вы на канале nail studio В сегодняшнем видео у нас будет маникюр аппаратный с покрытием гель лака сначала мы будем снимать ноготочки вот нашим ноготкам больше трех недель вот можете посмотреть все держится только один ноготок у нас сломался это свои ногти ненарочно мы сделаем ремонт ногтя да, нарастим один ноготок и сделаем покрытие сейчас мы будем приступать к снятию материала Взяли мы кукурузку и приступаем к снятию покрытия. И так снимаем каждый ноготок. Вот мы уже сняли все ноготки, покрытие сняли. Вот так у нас получилось. Теперь мы сейчас будем обрабатывать кутикулу. Пламя аппаратный у нас будет маникюр. И начнем. очищение путереги одну ручку мы уже в одну сторону прошли с аппаратом обработали сейчас мы проходим вторую ручку идем в одну сторону обрабатываем кутикулу очищаем полностью кутикулу Аппаратом работаем красной насечкой, призой красной насечкой Сейчас также пройдем. Эту ручку, потом переключим аппарат и пойдем в другую сторону. И так каждый ноготок делаем. Вот мы уже обрезали кутикулу, сделали аппаратный маникюр, но пока что еще не обезжирили и не бафили. Сейчас мы будем ремонтировать, у нас один сломанный ноготок. Для этого мы сейчас сначала забафим ноготь пилочкой и бафиком. Вот пилочка у нас далее мы будем обезжиривать потом нам понадобится наращивать будет на формы и также гель для наращивания гель у нас и риск довольно густой такой сначала мы сейчас ноготок приведем в нужное состояние для того чтобы нарастить вот мы уже начало наращивания сделали. Сейчас будем класть второй слой геля для наращивания и уже будем выводить форму. Берем большую жирную каплю геля для наращивания. Ставим ее в центр. и двигаем кутикулю Далее распределяем уже гель по оставшемуся ноготку и делаем АПЕКС. Далее отправляем в лампу. Вот мы уже сделали до наращивания одного ноготка. Можете посмотреть, пилили форму. Форму у нас мягкий квадрат. Вот можете посмотреть. Вот так получилось у нас до наращивания ноготка. Сейчас мы берем бафик и бафиком проходим все ноготки. Подготавливаем к покрытию. Каждый ноготок проходим и далее мы обезжириваем все ноготки. Обезжирили мы уже э, все наши ноготочки. Сейчас берем бондер и наносим на все ноготочки бондер. Затем будем наносить праймер. Сейчас бондер наносим. На каждый ноготок. И также наносим на вторую ручку. Бондер мы нанесли, теперь берем праймер. У нас фирма Гратол И наносим праймер. Также тоненьким слоем наносим на каждый дык. Так, оперучки. Ну вот мы уже нанесли бондор праймер. Теперь мы будем наносить покрытие. У нас будет камуфлирующая база. Вот такая вот BHM, третий номер. Довольно густая такая каучуковая база. Посмотрите, какой цвет. Такой как Бежево-телесный, можно сказать, даже с коралловым что-то немножко. Наносим на каждой наготовкой камуфлирующую базу. Максимально в кутикуле, так как у нас база, это и есть цвет. Наносим на каждый ноготок. Вот такой вот цвет у нас получается. И сейчас будем делать выравнивание ногтевой пластины. Вот, друзья, посмотрите, мы нанесли уже нашу базу камуфлирующую. У нас была база, напомним, BHM номер 3. Вот так вот она выглядит. Посмотрите, такой вот получился как бы нежно-розовый цвет. Коралловый, можно сказать. Сейчас мы будем наносить топ у нас без липкого слоя, также фирмы BHM. Он глянцевый у нас. Будем наносить на каждый ноготок. После нанесения топа мы будем делать дизайн. Наносим топ на каждый ноготок и отправляем сушить в лампу. Вот мы покрыли обе ручки уже топом, без липкого слоя, глянцевый топ. Вот так вот выглядит, смотрите, как красиво. Очень красивый цвет. Сейчас мы будем делать дизайн. Дизайн у нас будет состоять из двух цветов. Это будет черный. У нас клею Профессионал 53 номер. И также Клио 173 номер. Это серебряный блестящий цвет. Мы их наносим на подложку. На фольгу. Вот черный, густой такой. Капаем черный цвет и серебряный вот такой вот серебряный блестящий два цвета и сейчас приступаем делать дизайн вот смотрите мы уже начали делать дизайн ногтей на двух ноготках на одной руке и на второй мы делаем геометрию, это квадраты и прямые линии, вот можете посмотреть, они будут симметричные, вот так это выглядит. Сейчас мы будем наносить также на эти два ноготка еще серебряные узоры, у нас будут также серебряные линии, серебряный цвет я вам показывала, 173 номер подложку я его уже нанесла и сейчас берем тоненькую кисточку и начинаем делать наш дизайн дальше тоненькой линией прорисовываем в уголках рядом с черным цветом делаем близко к боковым валикам Больше серебряного цвета набираем, чтобы они были более яркими. Рисуем серебряную полосочку, вот так у нас получается. И такую же мы рисуем на втором ноготке, на второй ручке. Вот, друзья, посмотрите, мы уже нарисовали серебряным цветом наш дизайн. Вот такие вот еще здесь квадраты получились. Посмотрите. Здесь на средних пальчиках у нас квадраты. И здесь у нас тоже полосочки геометрии серебряной. Также сейчас у нас еще будет дополнительный узор, это будут два цветочка на средних пальчиках посерединке, будет она белого цвета, будем рисовать белым гель-лаком Clio Профессионал. и также у нас будет окантовка, это белая гель-краска, а будем гель-лак мы будем смешивать с топом, чтобы он был более прозрачный. Мы уже сделали последний завершающий рисунок. Это у нас были два цветочка на средних ноготках. Они были выполнены белым гель-лаком и белой гель-краской. Такие с полупрозрачным тоном. Посмотрите, чтобы они оттенялись немножечко. Вот такой у нас дизайн получился. Блестящий, яркий. Вот так вот это все выглядит. рисунок геометрия с цветами. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и также напишите, хотели бы вы себе сделать такой маникюр. И если хотели бы сделать, то можете приходить к нам в студию. Всем до новых встреч. Пока.